Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на YouTube-канале "Все о микрозаймах». В этом выпуске мы с вами посмотрим, какие 29 микрофинансовых компаний закрылись в феврале 2023 года. Кстати, сразу вам скажу, что 29 компаний – это очень много. Почему? Потому что по последней статистике за... Последний год это самое большое количество закрытых МФО. Сейчас вы увидим э, список этих компаний, а после этого мы вернемся и поговорим, что с ними делать. Ну, а если в вашем случае, кроме как банкротства, нету другого выхода, то вы можете обратиться к нам, мы вам посоветуем отличного юриста, который уже не первый год работает в этой сфере, и он поможет полностью аннулировать все ваши, как говорится, кредитные договора. Если нужна такая информация, то можете написать нам на WhatsApp, мы вам поможем. Что ж, вот мы и посмотрели список микрофинансовых компаний, которые закрылись э, в феврале 2023 года. Что с ними делать, если ваша компания оказалась в этом списке? Вы сейчас очень многие скажете, что мы первый раз видим такие названия. Да, тут в основном э, появляются компании, которые офисные а если же попадаются онлайн займы то вы должны посмотреть у себя на сайте как называется ваш онлайн займ и после этого пересмотреть этот список еще раз потому что тут прописаны юридические названия компании это сразу вам говорю первоначально когда ваша компания попала в этот список нужно обязательно написать заявление об отзыве согласия взаимодействия с третьими лицами потому что когда у компании отзывают лицензию она имеет право все-таки с вас взыскивать долги тем самым она сможет активизировать и начать работу по взысканию вашей задолженности Второе, если у вас просрочка больше 120 дней То вы имеете право написать заявление, чтобы они и не звонили вам Также эти два заявления отправляются на юридический адрес микрофинансовой компании Юридический адрес вы можете найти на сайте своей компании Ну а что делать дальше после заявления? Соответственно, тут мы должны уже сами понимать, что э, нам надо предпринять Почему? Потому что если у вас маленький долг то можно просто-напросто будет забить на это и не платить данный микрозайм. Но если сумма большая, то с большой долей вероятности компания либо передаст ваш долг в коллекторское агентство, либо же в другую микрофинансовую компанию, либо же будет сама выбивать с вас долги. Она это будет делать. Почему? Потому что сумма будет большая. Не забывайте, что тело долга плюс полуторакратный предел. Проще всего высчитать, умножьте свою сумму на 2,5 и посчитайте, большая у вас сумма или нет. Тем самым вы будете уже сами понимать то, что что будет ли компания работать по вам или же нет. Что ж, я надеюсь, вам данный выпуск понравился. Если да, то поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал и пишите ваши комментарии. Ну а на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Пока-пока, ребят.